Всем привет! Вы на канале CryptoVood. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, EO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим разговаривать о таком проекте как Citizen Finance. Итак, напомню, Citizen Finance – это шутер от первого лица на основе блокчейна, что стоит отметить, что данный проект построен на смарт-цепочке Binance, то есть если мы помним текущую ситуацию с эфиром с сетью, какая она перегруженная, с какие комиссии, сколько что стоит, то Binance Smart Chain это лучший выход с данного положения. Santa Fe это децентрализованный протокол ставок и кредитования, в основе которого лежат внутренние игровые активы. Santa Fe использует интеллектуальную цепочку Binance который гарантирует низкую плату за газ и быстрые транзакции. Гражданин учи Введение в скин как виртуальные товары с АВИЦИ. Сетипова ⁇ это вид инструмент который позволяет пользователям конвертировать изображения и профессиональный дизайн в цифровое искусство на основе MPT в интеллектуальной сети Binance. Сетипова X. Это приложение на основе расширенной реальности, которое обеспечивает и иммерсивный опыт работы с произведенным искусства на основе NPT. Уже совсем скоро появятся новые приложения. Пока миссии официального релиза данной игры не было, но в будущем она будет доступна как на снимке, на Android и на EOS. У данной компании основные особенности, как я уже говорил, это то, что построено на цепи SmartChain, то, что это шутер от первого лица, расширена реальность и, как по мне, самое немаловажное, это NFT-токены, номера взаимозаменяемых токенов. В конце сайта мы можем найти все необходимые нам ссылки, перейти и более подробно ознакомиться с данным продуктом. Это является просто обзором, никакие действия вас не призываю делать. Переходите, ознакомляйтесь и только после этого делайте свои вклады, выводы. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, на мой Телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока.